Создатели канала «Твой бизнес» не несут ответственности за действия, совершенные слушателями. Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Здравствуйте! Сегодня, как и всегда, важная тема. ТОП-5 Денежных бизнес-ниш в 2021 году. Если вы ждете обзора кроссовок-роликов, самоката или подушки-пердушки 2.0, то я вас разочарую. В этом видео будут только проверенные бизнес-ниши из моего десятилетнего предпринимательского опыта. Я спрогнозирую развитие по этим направлениям на 2021 год. Мир никогда не будет прежним. Мир бизнеса тем более. Ситуация в здравоохранении оказывает существенное влияние на функционирование почти всех сфер жизни общества. В этом видео я приведу 5 перспективных ниш в 2021 году. Будут представлены только фундаментальные бизнесы, то есть основополагающие или классические. То есть те ниши, которыми вы сможете заниматься. Ниша номер один – это средства защиты, профилактики различных вирусных инфекций. Этот тренд долговременный минимум на 2-3 года. Как это выглядит на практике? Вы строите свой бизнес на одноразовых масках, санитайзерах, либо эти средства гигиены идут с другим вашим товаром вместе. Наверное, вы уже заметили этот тренд в различных непрофильных магазинах. По иронии судьбы, вы скорее всего будете покупать эти товары из Китая. В качестве дополнения могу сказать, что исходя из моих наблюдений, лучше размещать данную категорию товаров вне крупных торговых центров. Это обеспечит независимость от различных карантинных мероприятий в случае закрытия торговых центров. Я также рекомендую вам организовать доставку средних и крупных партий домой к клиенту. Ниша номер два – это торговля продуктами питания, в том числе через специализированные сайты или приложения. Наверняка вы уже видели рекламу Сбербанка, точнее его дочерние компании или подобную ей. Мы все должны понять, что после того, как человек обеспечил защиту своего здоровья, он обеспечивает сохранение своей жизни посредством потребления пищи. Я бы рекомендовал вам начать с торговли хлебом, выпечкой, пряниками. То есть самыми простыми продуктами, которые в принципе в рекламе не нуждаются. Также необходимо организовывать доставку продуктов на дом, продумывая логистику и накладные расходы. В дополнение к сказанному добавлю, я рекомендую не магазин, а передвижную палатку. Это позволит бизнесу быть более мобильным, а значит более стойким в кризис. Покупка продуктов неторговых центров, возможно на открытом воздухе, более безопасна для клиента. Он будет настроен лояльно к вашему бизнесу, не опасаясь за свое здоровье. Ниша номер три – это товарная торговля. Успех озоны и ему подобных магазинов очевиден. Безусловно, вы не сможете предложить 2-3 тысячи товаров, но это и не нужно. Предлагайте не более 20-30 товаров со средним чеком не менее 1 тысячи рублей. На этапе развития бизнеса не забывайте про интернет-торговлю, рекламу и доставку. Используйте рекламные возможности социальных сетей, в том числе и платные функции. Ниша номер 4 – это сфера услуг. Например, парикмахерская, барбершоп, клининговая служба с возможным предоставлением услуг на дому. Безусловно, в этом случае риски возрастают, поэтому видите бизнес с осторожностью на увеличенных тарифах. Ниша номер пять – это информационный либо консалтинговый бизнес. Интернет настолько развит, что можно без труда получить услуги бухгалтера, юриста, страхового агента. Безусловно, фриланс не может гарантировать вам высокого дохода на начальном этапе но вы отшлифуете свои навыки и улучшите коммуникационные возможности. На сайте журнала Forbes представлен список из 25 профессий будущего, я рекомендую вам его посмотреть. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. А в следующем я расскажу, во что вкладывать деньги в 2021 году.